Хай, хай, Джон. Слушай, ну что, в Крым ты так и не съездил? Что ты потом зимой будешь постить с надписью «хочу вот это, а не вот это вот все»? Да все поздно, поздно. Илюша воду посикал, ну, сиксик сделал воду. Чего, Илюша, что? Сексик, воду пописил, все. Чего? Все равно не поймешь. Купаться нельзя, все, прошло лето. Да, у нас, в принципе, и летом нельзя купаться, у нас ты Иртышриева, ну, такая, значит, какая. Она впадает у нас... В нефтезавод Ну, можно покупаться Ножки помочить, так сказать Грудку ополоснуть А целиком спас нельзя, да Давай, короче, собираемся Быстро на пляж Я на свой, ты на свой Сделаем тебе фотосессию Покажу, как правильно позировать Как фотографировать себя, девочек Ты в курсе, что самое главное Нужно взять на пляж Когда ты фотографируешь девочек Ну, это, конечно One One, по нашему Панама One, нам Не забудь одеть ту, ту потуже Чтобы конфуза не произошло Ну, ты понял про человека, да? Чтобы этот, ну верблюда не получилось Нет. Нет, нет, нет. Главное взять самый большой объектив. На подсознательном уровне другие клиентки будут видеть твой большой объектив и захотят фотосессию с тобой. Слушай, ну, я человек как бы богатый, но с техникой как бы дружу. Поэтому бинокль есть. Я бинокль к фотоаппарату приматываю, вот, и зум, зум-зум, да, увеличиваю. Все могу видеть, в том числе и ночью там, и с чужих окон, да. Намазаться не забудь. Сейчас! Вот. Пляж. Пляж. Нашу переодевалку покажу. Сейчас знаю, кто-то есть, нет? Никого нет. Собираемся здесь все вообще, вот, всем городом. Вот, отдыхаем, чилим, как говорится. Сейчас еще что-нибудь покажу. Грибок. От зноя прячемся. Пляж, вот. Дама. Все, вот, так оно и есть. Вот, должен знать каждый. Вот он этот. Я. Рисовали меня. Да, вот Ольга. Вот, тоже я с друзьями. Вот он, да. Прикольно, это типа комиксы наши. Это, вот Мар Marvel у вас, DC, а это вот у нас тоже. Вот. <тъех> вот он, да, для спасателей. Вот там сверху у него гиря. Вот. Как забирается, я не знаю, потому что, ну... <сcoast <сcoast> ну наверное, с лестницы приходит, и ставит под лестницу и по лестнице забирается. Вот. Черный флаг, да. Пират, пират. Ну, я же тебе говорю, что почему и в артышей не купался, потому что здесь вот бутылка водки может вылезти. Вот наш красавец Первомайский пляж. И все. Интерактивно табло по замеру воды у нас вот. По ваши спасатели Малибу, наверное. Сегодня мы будем делать съемку для себя, поэтому я тебе расскажу несколько правил, как подготовиться к съемке. Первое. Если у тебя на теле много волос, то нужно побрить или машинкой подстричь. Окей. Просто сахаром, да, это горячим. Да, это тоже подойдет. Ну, давай я пятерную, хотя здесь же просто, ну, так, роща маленькая, не лез густой. Ноги, не, ноги можешь не брить, ноги можешь сразу лазером, лазер он навсегда. Солярий можно, солярий, кстати. Ты ходишь в солярий? Это что, Hyundai? Так у нас это на картошке этот солярий бесплатный. Вот, пожалуйста. А, ну, это облезло, облезло все. Второе, это нужно смазать тело маслом специальным косметическим или оливковым. Ты мне все это, сама дорогое это. Ты думай, ты вообще блин, а? Мы в Омске, у нас это. Мы же не в Греции, у нас оливок нету. Только в это Новый год можешь побаловать себя, там распродажки купить. А сливки, маслинки. Так что я с утра яиченку жарю. Бутер не доел, Маслица осталась, намазался сливочным. Блищу. Слабо соленая. Сливочная, очень хорошая наша узинская. Слава соленая соленая. Ну и swimming suit, важно в чем ты будешь выглядеть, ага, покажи. А, ну, ну, слушай, а другого ничего нет? А что тебя смущает? Ну, не, нормально, но есть варианты. Ну, давай, сейчас покажу. О, не-не-не-не-не, давай, давай первый, давай, это этот Russian style, вот это. там там не стринги хоть, нет? Я не буду говорить, пусть это будет как в Польче 10 секрет, какие трусы выбираете, правые или левые? У тебя там две шкатулки, между двумя шкатулками, приз, да? Сейчас расскажу тебе, как правильно принимать позы. Начнем с рук. Руки должны быть расслаблены, да? Конечно же, не как сосиски болтаться, но и не напряжены. Если будут расслаблены, будут казаться, что ты женственный. Но давай это будет, они такие будут не, не напряженные. Руки в брюки, да? Руки между брюк... Ну, что-то такое, да? Руки у лица. Никогда нельзя к лицу. Во-первых, раздражение. Во-вторых, никогда нельзя руку вот так вот делать, да? Всегда нужно, чтобы она была боком, тогда она кажется тоньше, ну вот какую-то такую штуку сделаю, вот так вот, да, ну, вот это. Это очень сложно, только профессиональные модели умеют правильно складывать, не, не, ну вот, да, видишь, я положил, как бы уже естественные мужские позы такие, знаешь, там, типа часы, или я задумался, я рекламирую финансовую компанию, или там новый фильм с Николасом Кейджем про то, как он потерял семью, видишь, ну как бы... Я ну, у Ленина видео ну, такое. Руки сами складываются, ну это профессионализм. Ты столько людей слушай. У нас этот пляж центральный, как у вас, у вас есть же центральный майамский? South Beach. South, South Beach, да, вот-вот, у нас центр-бич, спасалка-бич у нас, mm -hmm. спасалка-бич, да, вот. А то, что написано, это не важно. Это просто, типа, ну очень дорогой пляж, типа, для, для богатых, для богатых. Бедным купаться запрещено. Окей, погнали дальше, да, осанка Это самое, наверное, главное, не сутулица, Я вижу, да, то есть прямая спина Такое ощущение должно быть, что ты как будто бы не модель, а вот балерина, да Внутреннее ощущение такое Проглотил немного фуэт, да, кол такой, да в ж... Ну, это, ну, в... Понимаю, осанка, понимаем. да Сутулость может быть, да, но если ты хочешь быть супер модным, можно так сутулиться Но это должно быть суперфэшн, это следующая стадия профессионализма Ну, попробуй, давай, немножко сутулый такой и там Ну, видишь, вот горбун получается, да Дорастем, да, дорастем, да, да Взгляд из-за плеча, да, вот как Хоп, и повернулся, да Ну, может пропасть шея Вот, пропадет шея, считай, все пропало Фотография без шеи, странновато Поэтому, ну, такой, интрига, да Что в фотографии? Интрига Надо, чтобы люди посмотрели на фотографии М -м, А что такое? Что это за человек? Почему у него... Есть шея, но он такой интригующий. Главный взгляд, зрительный контакт со зрителем. Я извиняюсь, конечно. Дэмонт, ну блин, ну, ты сейчас опять нас вот только вот, поссорить, а? Тут девчонки собираются, вокруг девчонки собираются, смотрят Что такое там? Тем более у меня вообще а -а -а. у одного ноутбука на пляже. Классическая поза мужская, скрещенные руки. Смотри, скрещиваем руки и главное не прятать пальцы, да, их нужно достать. Достаем пальцы, но, но, помнишь, да, элегантно, достаем и элегантно, их сюда складываем. И ноги давай скрестим. И пальцы на ногах тоже элегантно складывай. Ага, ага, супер. Смотри, простроенность, да, теперь. Ну, у тебя все нормально, в принципе, но, если мы хотим подчеркнуть пресс... Ну, понятно, да? Втягиваешь живот и вдыхаешь максимально. И держим. Давай, вдыхай и держим. И теперь доворачивайся немного, доворачивайся боком. Вот. В три четверти. И уже ты худее, видишь? Уже ты стройный, но накачанный. Воздуха не хватает просто. У нас еще экология здесь такая интересная. И ноги элегантно разводим, ну, в смысле, отводим в стороны. Сейчас вот в полный рост хочу твою фотографию, чтобы у тебя ноги были максимально длинные. Да, да, да, да. Угу. Садись возле воды. Джон, ну нет, ну элегантнее Садись. Ага. Лучше. Но мужественно, да. Так, ну все, давай переходим к водным процедурам. Иди к волне. Ну. Да, вот они. Да. К волне. Я там потом подрисую. Ага. Угу. Это вода. Я здесь в воду, блин, не буду. Это. Тут. Прям умереть можно. Я буду это как этот виндизель только с усами. Окей. Okay. Да, да, да, супер, супер, супер.